Йоу, Всем здорово! Тони, салют! Как дела? Сменка ⁇ пта! Альбом ждите, короче, скоро будет анонс. Будет, короче, если все пойдет нормально, будет 16 треков. Больцы точек Вот, вы короче Охуеете Что на фоне играет? Короче, немцы, французы И ёбаные, такая кажется, секс-найн Тони не базаришь Короче, ждите, альбом будет танцевальный Под прямую бочку Все 16 треков прямой бочке, так что вы охуеете, это новый no айфон, альбом общий, салют, салют, да, трек называется International Gangsters, Интернациональный гангстер, его. Тачку поставлю, ваши треки качают, у меня жгуль, йоу. Тоже взялся себе недавно тачку. Будет твой сольный альбом в этом году? Нет. Иди слушай враг. Я обещал, что будет. Еще два релиза, вот вам будет, блядь, типа. После альбом был микстейп, а после микстейпа альбом с боссом. Чё там дальше, ебать по программе, нахуй О, ёпта Порчи, мои, вейвс, джимбо, локи, мин, томас, мраз, оксимирон Что за часы на руке эти сот? Под мехом, что ли? Я не бахуюсь, бы, Глазки, пуговки, в каком месте, нахуй автотюна много будет ебать просто вот вот он зальет все всем еще раз здорово. эфир заблокировали потому что там была музыка елка елка в здании Лиза, привет, если ты здесь. Здравствуйте, здравствуйте. Когда вы МСК... Так у меня есть в Инстаграме фотография. 9 декабря, по-моему, Москва, будет новый альбом, презентация. Здорово, что с голосом? Болеешь? Нет, я не болею, у меня такой голос. Привет из Германии. Салют в Германию. Респект. Зест я вижу. Нет, мы не возьмем тебя в Хаслхарт. Прости. Ай, бля. Фитов не будет, короче, не ждите фиты вообще, нахуй рэп, музыки больше не будет. Я так понимаю, во Владимир, вы больше не приедете? но ну, Аэрон, Это вот не нет, на зависит, приедем мы или нет. Ой, Ой, господи. Я здесь. Альбом скоро ждите, будет анонс. Все заебало, просто пиздец. Короче, ладно, братан, поделись деньгами, блять, со мной бы кто поделился, короче, ждите, скоро альбом, если все пойдет по плану 16 трек, вся хуйня, концерты, Петербург, 11 ноября, по-моему, Москва, 9 декабря, вот такая хуйня, презентуем новый альбом, респект. Всем пока.